Ребята, всем привет. Муж приволок рыбку, откуда не знаю. Кто-то там обещал рыбу, вот и привез. Теперь я должна с ней мучиться. Сегодня будем готовить рыбку осетрика. А. Ух, хорошая рыбка. Рычки-девочки. Мачки-девочки. Жизнь. Красота. Муж принес рыбу. Я решила не париться. Сделать ее чисто с картошкой. В духовке, запеченной. Ребята, налила масло на противень. Сейчас порежу картошечку. Порежу лучок. Сейчас достану специй. Хотя я думаю, наверное, ацетрат специями не портить. Как вы думаете, можете написать в комментарии. Обязательно его портить или нет? Сейчас я возьму соль. Я так думаю, сначала я пока оставлю страну. Сейчас я наниз, тогда попробую положить картошки. Круглый Напишите в комментариях, что можно еще приготовить из-за И понравишься мне рецепт блюда из этой рыбки я приготовлю. Красотка! Натираем рыбку солью. Вот так. Хорошенько. Ужика. Сладко. Много сори я так думаю, она не возьмет. Сейчас щелочка. Сейчас картошки. Что такое скорское? Слюнявое. Как у меня муж любит. Как муж любит с луком, знаю только я. Причем побольше, побольше. Достаем фольгу, достаем зажигалку. обматываем фольгой рыбку. Какую красавицу! запекаться духовку ставим где-то на серединку где-то градусов на 150 Эту красоту Пока готовится рыбка Я тут зашла на наш канал И смотрю комментарии про наши грибы Вот горе грибники Все равно молодцы Надо конечно больше э, Всем почитать о грибочках Знание света А не знание тьма Марина его. Но естественно мы не все знаем Для этого Мы спрашиваем Когда грибы собираем Здесь можно и ответить. О. Айхан Пернебаева. Привет из Казахстана. Отлично вас. Привет. Спасибо. Так, кто еще тут у нас? Даже интересуется, в каком мы лесу бываем. А угу. не скажем. Секрет. Московская область в Толбомском районе. Большой район. Можно искать и... Ну-ка что найти? Спасибо за, по... за подсказку, дерзкая киска. А мы белые грибы на даче выращиваем. Споры в грядку весной садим. Значит, мы тоже так сделаем. Да? Тингер 75! Ребенок молодец, всю семью грибами накормим. Для этого мы его и берем. Потому что он у нас вечно находит грибы. Лучше, чем родители. И Если не знаете грибы, зачем рвать и бросать? Кто-нибудь им будет рад. Ну, может быть. Но мы рядом кладем, а не бросаем. Как ты нам тут прямо целую лекцию прочее написал. Ух, прям, ребят, я, наверное, знаете. <соро> Скоро ребенку в школу можно ему сочинение на эту тему писать про грибы, чем я занимался летом. <соро> Спасибо, Николаев, сначала мы это включим. Ребенку в сочинение. Ой. Мы красные сыроежки не берем Только зеленые Хотя они все съедобные Ну, может быть Тоже у нас под Всегда плотная прямая ножка А красноватые шляпки И у белых могут быть Ой, тут дежурская киска еще написала Ягода, это костеника Которую мы с тобой нашли тогда Что за ягодка? Татьяна один. Ваш мал... мальчишка-умничка. Спасибо. Зайдем на другое видео. Там, где я готовила тушеную картошку с индейкой. И оладьи на кефире. Спасибо, Любовь Макаршина. Молодец. Молодцы. Серж Не толстые. Спасибо. Стараюсь. Все по-семейному у нас. Так. О, Антон Рябов. А жителям Людятина можно к вам на канал подписываться? Подписывайтесь все на наш канал. Абсолютно. Откуда вы не были. Так, его комментировать. Ну, подожди. Сперма и нота. Привет. Классный рецепт. Попробуй. Сука. Так, подожди. Вандеринг Винт. Спасибо. Обязательно попробую. Напишу полностью мнение. А пока что лайк за старание и хорошее видео. Что-то вандервинг мы не видели. Чтоб ты написал мнение о том, что я приготовила. Жду. Вс. ребята вы на <смех> на название канала <смех> или на свои <смех> на свои <смех> им ней... неймы блин <смех> хоть нормально ставьте <смех> а то читаешь комментарии очень классно это получается <смех> ладно ребят пойдемте доставать рыбу посмотрим а у нас произошло пополнение Я Лошадь не шиби. Ути-ути-ути-ути-ути-ути. <смех> вон пять прелестных малышак. И вон их не мамочка, который сейчас может ругаться. Дай мне Иди, иди на место, иди. Смотри, что делать. Смотри, что делать, я тоже так умею. Иди на место. Иди, иди. Ты кормить тут хлебом. Куда еще шестого делать? Ребят, смотрите, как она защищает своих. Шипит крылья вздуло, вон они какие. Не трясись, не трясись. Вон как охраняет. Крякает. А вон эти красотки. Вот, особенно вот этот коричневый непонятно. Ни хохалка, ничего нету. Затоптала хорошенького, блин, куриканка. А не мама. Новое произведение мужа. Клетка для перепелок. Каждый день ходил за с огурцами. А такой огурец прозевала. Огурчиков в этом году очень, очень мало. Вот эти огурцы попадаются. Ребята, а у вас много дурчиков? Напишите в комментариях Есть, идем? Готовый осетренок По-моему, будет <смех> Балуемся ситринкой. <смех> Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Нос. Нос. Нос. Че? Нос. Че? Нос. Нос. Лайки, лайки, лайки. лайки.